В этом видео я хотел бы поговорить о такой вот возникшем вопросе, о таком волнующем моменте каждого сетевика, который хочет развивать свой бренд в интернете, чтобы его было много. Как же начать записывать видео? Какие темы, господи! Они как камеру видят, начинают теряться, о чем поговорить? Все очень просто. Ну, я помню свои моменты. У меня тоже было такое, что... Я психовал на камеру, с сотого рад, ну не с сотого рад, ладно, обман. Ну раза с 20 я мог записать. Я пытался быть идеальным, я пытался написать все на бумагу и выучить, вызубрить ее это, блин, рассказать прям. Сейчас, я думаю, вы не думаете, что я это выучил. И где-то подсматриваю, и где-то что-то рассказываю. Ни хрена подобного. А, как же начать? Ставите камеру. Да не обращайте на нее. Э, подумайте, что-то ваш видео дневник. А чего стесняться-то? Сами себя до да, первых 10-20 видео будет себе не нравиться. Ваш голос будет отвратительным, вы будете выглядеть как-то не так, нос кривой, глаз кривой. И хочется прямо его удалить. Но не спешите с этим выводом. Закидывайте на YouTube, и у вас появятся свои поклонники. С чего же начать? Смотрите, оглядывайтесь вперед. Травка растет. Рассказали. Если у вас бизнес, что все растет вверх, все, нужно стремиться вверх, развиваться, деградация ведет вниз, а трава ведет к прогрессу, то есть всегда какой-то прогресс. Мы посмотрели опять оглянулись. О, бежит животное, все в движении, за движением жизнь, то есть развивается эту тему. Разве... Вот, у моего партнера возникла такая тема, хотя я его настоятельно сейчас вот рисую, прямо так морально, чтобы он записывал видео. А -а -а вот у вас возникла эта проблема. Вот я и рассказал об этой проблеме. Ребята, все очень легко и просто. Оглянитесь вокруг, освободите свою голову от мусора, от того, что вы не знаете, о чем это рассказать. А всегда можно о чем-нибудь рассказать. Вы прочли книгу, рассказали свое сознание, прошли тренинг, рассказали свое сознание, провели встречу, рассказали свое сознание, посмотрели вокруг, начинайте вот духовную такую жизнь. Всегда. Находите что-то интересное, что-то хорошее в жизни, и вам всегда будет хотеться об этом рассказать. Я надеюсь, что тем смельчакам, которые... А только начинают свой путь в интернете, которые ведут свой видеоблог, я думаю, хоть чем-то помог, потому что действительно этот очень шаг важный, действительно это именно тот шаг, который начинается очень огромная и интересная и счастливая, успешная, известная жизнь, потому что когда вас становится много, когда э, ваш YouTube блог и Google просто-напросто кишит вами, и все социальные сети следят за вами, это... Такой вот момент, когда вы притягиваете, вы магнит. Вы становитесь известностью, людям интересно за вами наблюдать, и людям интересно общаться в вашем обществе. Потому что вы очень насыщенная личность, которая любит делиться своими впечатлениями, своим опытом жизни. Опять же я верю, что это видео было вам полезно. Ставим лайк. Делитесь с вашими друзьями, чтобы намного больше ваших друзей стали успешными в этой жизни. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Для сетевиков рекомендую скачать мой бесплатный курс «Думайте действовать как топ-лидер за 30 дней». И до встречи в следующих видео. Пока-пока.